Вчера взял в длинную позицию серебро, потому что посчитал, что для этого достаточно причин и э, позиция была взята с 4, ба, 4 часов по дивергентному бару. А я посчитал э, следующим образом, давайте с вами издалека посмотрим, что происходит с серебром. месячном графике, что мы с вами видим, мы видим, что третья волна развивается, да. И третья волна. А, строго говоря, здесь можно разметку делать по-разному, но для меня вот этот А, это все формирование Б, и это у нас волна. И это вот формирование все первой волны восходящего движения. Чем была волна? Один. Это корректирующая ее. Два. По моему мнению. Пока мы не проберем вот этих минимумов. И это начало новой восходящей волны. Т. Атака. Три. Опять же. Говорят, что это по моему мнению. И целевыми точками для ну грубо говоря для таких длинных позиций да это первое самое естественное преодоление волны 1 волной 3 <coughs> да и следующая позиция как раз этот, вот, уровень находится предыдущем коррекционном движении и следующий уровень вот на месячном графике как он видится это 30 долларов за не знаю когда оно достигнется потому что мы смотрим на месячный график кстати обратим внимание на месячном графике также присутствовал очень хороший сигнал на покупку. Дивергентный бак. АО уменьшается. Хотя, возможно, ложится и в плоское месяце. Здесь линии аллигатора еще направлены вниз. Так как АО не успел вернуться, но мы с вами смотрим на недельный график. И видим, что на недельном графике аллигатор таки стала вверх после этого движения если вы хотите увидеть но оно надо или не надо раз два три четыре пять для этого инструмента характерно если вы обратите внимание что волна заканчивается на пике ао и видимо там где-то на более глубоких в интервалах видны эти окончания волн. Опять же у нас был пик. и Давайте заглянем в дневной график, чтобы сделать разметку восходящего и нисходящего движения. Итак, мы видим третью волну. Это дивергенция третьей волны. И вот она, пятая волна. Была вложена пятая волна, которая не видна на Положим, что это была первая волна, это была... Сейчас переразмечу немножко и возьму другой инструмент для рисования импульсных волн, потому что... Первая, вторая, третья волна, четвертая волна и это была пятая волна. Здесь же мы наблюдаем с вами коррекцию, которая пошла во второй волне относительно первой волны давайте ее снова разметим коррекцию мы смотрим самым простым способом представляя ее трехволновой прошу прощения отчетом а там трехволновая А потом от нее Б и потом с что ты еще хочешь рисовать а понятно все это была не трихолная это была... Вот вот трихолная это а это б и это была с сейчас как я вижу этот инструмент у нас идет развитие выходящей третий волны. В этой третий волне восходящую, развивающуюся первую, вторую, третью волну. Давайте заглянем глубже на 4 часа, что мы видим? Что вот здесь, в темновом движении. вам надеюсь прошла потому что я ставил он вполне возможно, она еще не окончена а, по золоту ой по серебру все мы его сейчас подчистим и смотрим с вами на бренд если кому-то Неинтересно, вы можете сразу же отключиться, потому что эти анализы я делаю для себя. Мне так удобнее прогнозировать а, то, что происходит на рынке и то, что я вижу. Так. Ну хоть это. 6642. Окей. Мы смотрим на месячный график. А, опять же расскажу, что по нефти я вчера пытался войти в шорт, вчера и позавчера. А, неудачно, потому что все-таки направление рынка не в мою сторону. На месяце график аллигатора лег в горизонталь и это скорее всего какая-то волна Б некое коррекционное движение восходящего потока предыдущую разметку мы с вами разбирать не будем потому что она нам не интересна единственный основной момент который мы вынесем для себя из этой разметки это то что у нас с вами закончится волна А Волна B и по всей видимости Волна Т вот в этой точке И отсюда у нас пошло развитие Нового импульса Мы вычеркиваем <связываем> Всю нашу разметку Чтобы она нас больше не трела. Смотрим с вами на график Что мы на нем увидим да, неделя, пожалуй, так крупновато Да? Давайте на месяц зараним, а месяц это мелковато. Хорошо, давайте будем смотреть на неделю, что у нас происходит. Интересно, я могу построить из двух недель. Сейчас, пять секунд. Да, я могу построить из двух недель график. Как надо стало, смотрите На нужном интервале Мы видим Это была первая волна Это вторая волна Это третья волна Это четвертая волна И где-то будет пятая волна Давайте с вами заглянем, а, сотрем разметку и заглянем с вами глубже, глубже. Если все это окончание волны С. БЦ была ли здесь А, C Ищем. Ну смотрите, друзья, вот история с фракталами повторяется. что может зацепиться от трейдера, да? Вот видите, коррекция какая-то. Оба. Ничего не напоминает. Фрактал? Похоже. Плюс-минус коррекция. О, фрактал. Похоже. да На рынке всегда видны вот подобия в коррекционных движениях. Так вот. Похоже. Похоже, что это просто волна больше масштаба развивается. Не на дневном. Все-таки она недельный <кười> <кười> давайте секунд на недельный график как там выглядит этот паттерн а, не на неделю ну, вот он к примеру да оп оп и оп этот паттерн выполняется здесь оп и оп и мы идем с вами вверх на двухнедельном графике <coughs> угу. то есть вполне возможно что все это еще не оконченная первая волна восходящего движения. либо это пятая либо альтернативная что все это друзья мои моя друзья моя была только первая моя, это была только вторая волна а это может быть третья посмотрим какой стремительно она будет развиваться все удалю нет Скорее всего, это было 3, это 4, это 5. Ну да, бог с ним. История нам покажет, с какой скоростью будет развиваться волновое движение. На этом а, все. Всем счастливо. 4 июля это уже осталось до 4 совсем немного вечером 4 числа в 7 часов по московскому времени я буду делать <coughs> вебинар как инвестировать на фондовом рынке этот вебинар он будет доступен в прямой трансляции я бы хотел чтобы все кому интересно оставляли бы свои пожелания может быть, кому-то что-то а, будет интересно проанализировать. Ну и такая фишка вебинара. Значит, мы в режиме онлайн. С любым... Ну, пускай... Давайте сейчас скажу. Одним, одним человеком бесплатно абсолютно соберем портфель. С горизонтом инвестирования в 5 лет. 5-10 лет. Я не предсказатель. Еще раз повторюсь, мы просто с вами оцениваем волновые движения и подбираем наилучшие портфели, наилучшие ценные бумаги в портфеле, которые будут себя вести в ближайшее время в правильном для нас направлении. Все, друзья, всего хорошего. До встречи на вебинаре.